Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми в феврале 2022 года уехал из России. За границей юморист стал выкладывать провокационные видео, где нелестно высказывался о российской власти и своих же соотечественниках. Сначала Галкин и Пугачева обосновались на вилле в Израиле, а чуть позже семья перебралась в Прибалтику. Сейчас оскандалившийся юморист гастролирует по Европе и Америке. На своих выступлениях он высмеивает российскую власть и спецоперацию на Украине. Также Галкин не забывает неуместно шутить в сторону своих коллег, с которыми еще недавно был в теплых отношениях. О своих шутках он высказывается так, я как раньше шутил над политиками, так и продолжу. Это мое право на труд и моя свобода слова. Однако этот раз стал исключением из правил. На гастролях в США Максим Галкин плюнул в сторону бывшего мужа Аллы Пугачевой, короля эстрады Филиппа Киркорова. По словам Шаумена, телеведущая Ангелина Вовока сообщила, что если понадобится, то она отправится на фронт вместе с героями передачи «Спокойной ночи, малыши». Именно эти слова высмеил Галкин, он предложил с собой взять и Филиппа Киркорова в экстравагантном наряде. «На ее месте я бы взял Филю. Если Филипп в прозрачных колготках появится на фронте, перемирие на несколько дней обеспечено, заявил артист. Россияне оказались в ужасе от такого предательства юмориста, который на родине еще недавно зарабатывал баснословные деньги. Комментаторы ошарашены тем, что Галкин до сих пор высмеивает российских звезд, чтобы получить за это гонорар за рубежом.